Всем привет, это Bitlook Insider и сегодня мы находимся на автодроме Чайка, где проходит первый этап чемпионата Украины по кольцевым гонкам Ukrainian Touring Championship. Серия UTC зародилась в прошлом году. Успешно провела сезон и в этом году заявила целых пять этапов здесь, на автодроме «Чайка», где будут выявлены чемпионы Украины в разных классах кольцевых гонок. В чемпионате Украины по э, кольцевым гонкам принимают участие автомобили двух классов. У 1600, по-старому, Андер 1600, то есть автомобили до 1.6, в этом году их переименовали в «Туринг». И класс GT Open, в котором соревнуются всякие форды, CRX и прочие там автомобили, желающие. Для гостей UTC э, есть зона дрифтакси, где всем известные наши друзья из физики движения. Вот сервис-парк, фуд-корт, вкуснейшая еда в контейнерах, ну и непосредственно гонки. Первого этапа сезона в классе GT Open Стоит членный чемпион Игорь Скурс Давайте оплесковым приветствуем в празднике в классе GT Open Игорь Скурс, Володимир Дрогомирицкий Я очень, конечно, хотел сохранить позицию, я ее сохранил. Может, с виду казалось, что это было просто и легко. Поверьте мне, было непросто. Ну, я полностью видел, контролировал, как ребята рубятся сзади. Это было классно, красиво. Смотри, ко мне подъехали, о, надо быстро отъехать. Раньше я отъехал, смотрю, опять подъехали. Ну, в принципе, гонка была очень-очень тяжелая. И накал борьбы, конечно, с каждым годом видите, растет и растет. Поэтому мне очень нравится. И на втором этапе все-таки у нас добавятся еще две машины в нашем классе, еще два Форда. И поэтому, я думаю, рубило будет с первого по последний круг. Спасибо большое зрителям, что все приходят, нас поддерживают, болеют за нас. Нам очень-очень приятно. Спасибо большое. Залетел быстренько на Волдворкс, машина висит на подъемнике. Готовимся к RTR тюнинг-шоу, которое состоится в это воскресенье, 21 апреля. Надо немножко добавить тюнинга. Есть колеса 14-е броки, красивые на натяжке, на стрече. Сейчас мы их накинем. Поставили доктейл, вот здесь тоже будет добавлено кое-что интересное. Приходите в воскресенье, увидите что. Поменяли тормоза быстренько. Спасибо Вадику спировал, вот такую коробочку просто оперативненько собрал. Сейчас посмотрим, как будет на дисках смотреться. Прокачали тормоза. Блин, чуть-чуть не обращайте внимания на эту сторону. Еще, наверное, добавлю чуть-чуть краски. Сюда тоже, наверное, да, надо будет. Доктелик, не как у всех. А, еще багажник будет на кнопке. Тюнинг! Старые тренажки уйдут в утиль. Может кому-то подогнать тринадцатую резину. Живая еще, Quanti Ice. Но она вообще другая, если честно. Я вот даже спереди смотрю, она на этих колесах вообще другая. Мне нравится. Да, затирает. Оп, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Зажевывает. Этот перец крыла зажевывает. А, да, да, да. Даже если привить... А здесь норм, прикинь. Так не, вот сейчас я выверну. Влево, будет нет. нет, нет, здесь проходит отлично вообще. А, не, надо сход развал делать. Выезжаем на оценивание тюнинг-шоу Всего три жиги зимних в категории вас Тюнинг Спорт Не, я не знаю, может есть еще не дрифтовые Не зимние жиги в этой категории Просто вот из тех, что я знаю Только три машины, вот мы решили все втроем Выехать там Первая машина это Саудского Который ведущий сейчас, его Сокомандник, механик помогает ему Выгонять ее Дальше Серый Межиевский из дроп мода И я на своей жиге Сейчас быстренько покажемся, расскажемся и я побегу дальше заниматься своими делами, которых очень много. Поэтому и мало снимаю. Вот это сейчас пауза в машине, пока стою. Есть возможность что-то вам дорассказать. Сегодня на новых дисках и на своей фиолетовой. Несмотря на флоту проекта, это самый. Видите, он был достойный. когда уже было Это там Шумим, а то слишком скучно как у вас тут. И спасибо. А, да, машину мне эту подарили, так как я являюсь организатором зимнего дрифта, Дима правду говорит. И когда машину строят друзья, это получается в последнюю очередь. А, также в последнюю очередь это получается потому, что ввиду того, что я организовываю чемпионат, а, я всегда уступал место тем, кто в чемпионат будет выезжать участвовать, так как мне выезжать участвовать Наверное, не суждено, поскольку очень сложно совмещать организацию, и участие. Вот. Но машина, да, машина построена. Строилась она по принципу самое необходимое и самое простое. Под капотом в ней ременной мотор 1.6 от пятерки. И ну, не немного, но доработанный. Внутри салона, кто стоит ближе к центру, могут заметить два ковша, два ремня, руль, ручник. Ничего лишнего, все, что нужно для... Зимнего дрифта Слушайте, ну в самом деле Такой автомобиль на сегодняшний день Может позволить себе почти каждый Более того, вам скажу Зимний дрифт это крайне фановая движуха Это движуха с зимним дрифта, дрифтом Это гребанное помешательство С Жигулями а, Очень гребко продвинуло дрифт в У меня... супер. Ваши аплодисменты, друзья, Сергею Сыторову Спасибо и всем, волос, спасибо парни ой. Спасибо, с я поехал. Падли пока что, ну можем как-нибудь это исполнить. И мы с вами находимся на открытии сезона РТР. Это организация Рэддитор Race, которая зародила в нашей стране хорошую традицию гоняться за временем. И запустила, развивает дисциплину тайм-атак. Но их мероприятия настолько выросли, настолько расширились, что теперь здесь есть... Тюнинг-шоу, там катают тайм-атаг на трассе, там катают дрифт-такси, а, есть дрифт-шоу. Люди выигрывают э, покатушку в дрифт-такси на трассе, а не на площадке. Ну, то есть очень-очень-очень-очень много. И здесь, конечно же, есть наш Битлук кофе-спот. Это зона тюнинга. Я сегодня уже заезжал на свои жиги туда. Оценивание тюнинга происходит таким образом, что есть 4 судьи. Заезжает каждый участник на ковровую дорожку красную. Рассказывает о своем автомобиле, показывает его, судьи оценивают и выбирают победителя в большом количестве номинаций. То есть есть японские тачки, Japan Tuning, немцы, американцы, ВАЗы, Стэнс, Классика, Клин Лук. В общем, очень много-много-много номинаций, в каждой из которых сегодня будет определен, ну как, наверное, победитель лучший. Зона дрифт такси, я Сергей Сытер, а я Кирилл Кондырец. И пользуясь случаем, я передаю привет Диме Зубкову. Друг мы тебя очень любим, <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> вот такая вот фудзона на РТРИ. кухни китайская мексиканская итальянская и еще какая-то возможно америка даже это а гонка за временем заключается в том, что на сессии выезжают машины разных классов, каждая в своем классе, их задача показать лучшее время, как на картинге, грубо говоря. У кого меньше секунд, тот и победил. Принцип такой же, как и в кольце, только в кольце есть гонка на опережение, где там 28 машин на первом этапе ехало в одном старте, а здесь машины едут с неким интервалом, то есть они не борются за первенство, а лишь секунды, секунды, секунды, секунды улучшают, улучшают. тайм-атаке очень много классов. Чужой среди своих! О -о -о. Спасибо! скучные вы какие-то Эй, hey! У меня села камера на обоих ивентах И я не смог вам Итожик подснять В этом видео я вам показал всего лишь Небольшую часть того, что происходит На чемпионате по кольцу И на РТР тайм атаке Что такое вообще мероприятие РТР А все это потому, что Это всего-навсего первые этапы Первый этап чемпионата по кольцу И первый этап РТР тайм атак Открытие сезона РТР, скажем так Всего на этот год запланировано 5 этапов по кольцу и 4 этапа РТР. На всех мы будем, потому что я и команда битлу причастны к организации как одного, так и второго ивента. И будем как-то стараться вам показывать каждый раз что-то новое из этих ивентов. Что-то, что не показали в предыдущих видео. Как вы могли видеть, у нас появилась своя кофейня битлу Кофе Спад. Как раз сейчас внутри записываю это видео. Вы тоже следите за передвижениями кофейни. Она будет не только на автомобильных мероприятиях, а и на разных других, на каких-то экспо и прочих всяких штуках, фестивалях Оттуда мы тоже будем пытаться там снимать вам Кстати, если вам интересно Я могу подснять обзор на кофейню Внутри, что, где, как, снаружи Напишите в комментариях Если вам интересно было бы посмотреть обзорчик на эту машину Ну и в принципе, пишите в комментариях Обзоры на какие машины вас интересуют Вам было бы интересно посмотреть А мы ввиду своей дружбы со всеми в автоспорте И не только в автоспорте Постараемся реализовать ваше желание Пишите в комментиках Поэтому следите за нами будьте с нами на rtr к сожалению на тюнинге моя жига ничего не выиграла впереди нас ждет еще больше ивентов не только таких но и совершенно других впереди лето это только начало сезона еще впереди целых пять месяцев движух различных разнообразных на которых мы будем и будем стараться снимать так точно будем стараться монтировать для вас выпуски Bitlook Insider. на это очень мало времени вы не хотите смотреть и лайкать соответственно у нас не так много стимула чтобы это делать но по мере сил будем это делать. А вы не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комменты, делать репосты. Потому что что? Все будет э, ринг или дрифт. начинается не с компании, не с контор, а с людей. И мы вот как раз а, в зародыше того тюна, который начинается лично с гаража.